Побоги! Мой трудно! Спасибо! Покипаю, мужик! Век не забуду! Ты что, разве не понимаешь? Я же не сверкач! Я вот за ты боюсь! А ты вниз не смотри, смотри на меня. Меня видишь? Тебя вижу. Ну! Ну ты, восьмой! И ты ж понимаешь! Может быть, и в тебя с высмима, давай! Точно кто-то из глазик этаж тринадцатый попался. И муж раньше времени домой вернулся. Вот, черт, а. Да, ты это знаешь, угрюмый стоит, курит. На двенадцатом этаже тоже не лучше. Собачка баскривили и бегает. А, а курякает. Ну, а, есть что-то, вот от Люськи. Ну, тут я вот только от Люськи вернулся тоже. Муж вернулся, ну и что? Ну, что? Я оделся, он разделся. Еще по сто грамм успели выпить. За его первые рога. А с этим сопьеся, он у него ветвистый, столько рожищ, курякает. Господи, птица, чего вы жрете? Из-за него на трубе придется висеть. На двенадцатом этаже не лучше, он, собачка Баскенвилли бегает. Кто придумал многоэтажки, не знаю. Все красивые бабы должны жить в землянках. Не дай бог, муж раньше времени вернулся. Пару метров чернозема прокопал, уже на свободе. Лучше бы к Веронике пошел. К Веронике все условия. Грудь большая, полуподвал. Муж все время в командировке. А этот? Господи, птица чего? Пурген обожралась. Под соседнего дома он по карнизу мужик ползет. В трусах и в галстуке. Нашу форму. <свят> Не, новичок, новичок. Весь дрожит, дрожит весь дрожит. Вот чего дрожать? Шестой этаж. Прыг-скок дома. Ой, сейчас прыгать будет. Ой, сейчас прыгать будет. тебя прыгнет. Ну пошел, парашютист, черт. Давай, пошел. <свят> Головой воткнулся. Не, живой. Ноги торчком, знаешь, живой. Я по себе знаю. Когда ноги торчком, знаешь, живой. Не, отклемается. Господи, все уже светает. О, дворники пошли, дворник. Метлой машет. Чего машешь? Чего? Прыгать, чтобы два раза не подметать. О, народ, а. Обозлился народ. Господи, а. И главное, я платочек забыл. У меня платочек дома остался. Из-под деяльника сделан специально. Ну, чтобы планировать. Ох, от Юльки, помню, лечу. Господи, как птица, платочек развернул, лечу мимо мужа я старшером. Орал, когда на свои жигули упал. Господи, главное, если платочек у меня был, нет, до, до моего дома два до змаха. Он мой дом, угол прямо видать. Он балкон мой, он, он мужик стоит на балконе, это ж мой балкон. Второй мужик. Третий. Их же кто-то спугнул. бухай, Слышь? Смотри, вон, мужики столпились. Видел целый взвод на балконе? Ты свидетелем будешь, понял? Че Я тут что делаю? Я за женой следил. Че почему? В трусах? Почему в трусах? А ты не пробовал 31 декабря на трубе металлической без трусов висеть? «Ты куда, мужик? Эй!» Домой побежал. Наверное, за инструментом сейчас убивать будет. «Не, буду прыгать. А чего?» «Собачка, завтра бухай в командировку улетит. Эти колбаски принесу. Принесу колбаски. Ты гавкни на прощание что нибудь человеческое. Да я полечу. Гавкнула. Полечу, полечу я. Чему я не свокил? Чему не летаю?»